Девочка живет в Германии. Он усобирает парки листья. Ой, мокрый! Да мокрый! Почему Карловы Вары так называются? Я знаю. Я знаю, почему. Э, был такой. Король Карл его звали. И здесь его сварили. А -а -а. А -а -а. О чем вы думаете? Я вот думаю, вот тут рыбы плавали. Я вот думаю, как бы ее поймать и поджарить. <клес> Я очень люблю жареную рыбу. Пусть мои камни будут драгоценны Ты опять пришел? И что ж, вы хотите драгоценные ваши камни вымывать? Это же не знаю это надо подумать может быть и не надо пить эту воду может быть наоборот да да Зачем же народ обманывать? Надо табличку повесить. У кого камень драгоценный, воду пить запрещаться. Как это он рыбу без червяка поймал? И собаке не дает. Жадной, жадной. Общая диагностика организма Экспресс-тесты Тесты Это, наверное, такое тесто Это не салат Дурый-дурый массаж сделали, но я и да, на я поджака, я Черт силу свечку уздрав. Уздрав. О, так вы уже чешский язык выучили? Да, я уже знаю много чешских слов. Знаю спасибо. Дикуин. Голова И в Зопе у меня еще очень много слов новых чешских. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Что ж ты не отвечаешь, брат? Так это манекен. Да я вижу, что Кент, ну почему такой невоспитанный? у Клары украл За это его сварили. А почему это назвали колонада? Ну, я думаю, это слово очень древнее. У него корень надо, корень надо Пациент, пить воду. А вы почему без разрешения покинули территорию? Это, это не я, идете, доктор. Доктор идёт не Молодцы, Срочно попрощаемся к Ой, вкусно! Временно. Ой, как вкусно! Ой, большой Девочка прекрасная Здравствуйте Здравствуйте Это древнее такое слово Корень у него надо, надо Спокойной ночи, малыши